«Знаю дела твои». Следующий глагол. Да? «Знаю дела твои, труд твой и терпение твое, и что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы». Весьма консервативная церковь. Не, не переносит развратных. Очень хорошо. «Знаю». Слово «знаю» стоит здесь, зная дела твои. «Знаешь, чтобы увидеть, испытать любое состояние». Он говорит, «я». «Тот, кто испытываю любое состояние церкви, зная дела твои, знаю мотивы твоего служения, знаю мотивы твоего сердца, я знаю и труд твой, я все знаю, я знаю, что труд ваш четен или не четен, и терпение, что ты не сносишь развратных. я испытал тех, кто называет себя апостолами, они не таковы, апостолами считались только 12 апостолов Иисуса Христа, и к ним еще причислялись по-моему, Варнава и Кифа, если я не ошибаюсь. Как? Сила? Сила, спасибо. И сила, которые причитались с Остальные, спустя 40 лет, самозванцы. Он говорит, я испытал их, что они лжецы. А лжецы, кому принадлежит участь живости? Ваш отец, кто? Дьявол. Он есть отец лжи. И мы видим, что даже через это мы видим проникновение своего рода такого иудаизма в Вифетскую церковь. Даже там они пытались проникнуть, чтобы затмить Христа, чтобы не дать откровение церкви, кто такой Христос, а закрыть его. Испытал тех, которые называют себя апостолами, испытал с целью выяснить его качество. То есть вот о чем занималась, занимается Христос. Или то, что он думает, или как они будут себя вести. Вот в чем заключалось испытание Иисуса Христа. И нашел, что они лжецы. Слово нашел, еще один глагол, найти путем исследования, смотрите, размышления, наблюдения, выявления на практике и на опыте. То есть, практически я обнаружил на практике опыте, что эти апостолы, самозванцы, которые не являются таковыми, они лжецы.